Стих на псалом 111. Он расточил, раздал нищим, Правда его пребывает во веки. Псалом 111, 9 стих. Блажен тот муж, кто Господа боится, Кто крепко любит заповедь его. Род правый на земле благословится, Их сильно будет семя от него, А его стол и тучно пища, Прибудет его правда с ним во Накормен будет дом его нищий, Утешится скорбящий человек. У праведника свет во тьме восходит. Он праведен и милосерд, и благ. Со словом наставления приходит, И скоро легок праведника шах. Как добрый человек он явит милость, И бедному дает займым нужде, Прощает долг, когда беда случилась, И твердо его слово на суде. Он утвержден на вечном основании, оно не поколеблется вовек, о нем напишут в памятном преданье, что праведен был этот человек. Худой молвы такой не убоится, кто Бога во спасение призвал, и жизнь его здесь на земле продлится. За то, что он на Бога уповал. Он верой Божьей сердце утверждает. В нем Дух Святой излил его любовь. Он той любовью страхи побеждает, Когда посмотрит на своих врагов. Все расточил и все раздало нищим. Благословенно щедрая рука. Благословен, кто у убоги правды ищет. Он вознесется в славе на века».